Рады приветствовать вас в видео по подключению котировок. Скажем пару слов о том, для чего нужно подключать котировки. Платформа АТАС обрабатывает биржевые данные, которые состоят из цены, размера совершенной сделки, данных биржевого стакана и так далее. Эти данные предоставляют ряд компаний, подключение которым нам необходимо создать. Не все эти компании предоставляют данные бесплатно, но все же есть несколько подключений, которые будут давать вам онлайн данные в ограниченный промежуток времени. Как правило, это 14 дней. Рассмотрим подключение на примере компании Gain Futures. Этот поставщик котировок предоставляет данные для западных рынков фьючерсов, например, чикагской товарной биржи, где торгуется большинство популярных фьючерсов. Подключение к котировкам криптобирж создается автоматически, а для подключения котировок к московской биржи нужно создать отдельное подключение. Ссылка на страницу с инструкциями доступна в описании к этому видео. После запуска платформы вам необходимо в главном окне перейти во вкладке ⁇ Домашняя ⁇ в подключение. В открывшемся окне нажимаем добавить и видим список доступных коннекторов в ATAS. Находим Game Futures и нажимаем Далее. Видим, что нам нужно получить логин и пароль для подключения котировок. Для этого переходим на сайт Game Futures, вводим на английском языке имя и фамилию. Указываем номер телефона без знака «плюс» и вводим действующий email. На этот email придет логин и пароль для создания подключения в платформе. После отправки данных появится страница с подтверждением успешной регистрации. Проверяем свой mail и из письма копируем логин и пароль. После чего вставляем соответствующие поля в открытое ранее окно создания подключения. Нажимаем «Готово» и устанавливаем галочки в колонке «Поставщик котировок» и «Автоподключение». Теперь при перезагрузке платформы подключение к котировкам будет происходить автоматически. Внизу главного окна вы можете проверить статус подключения. Оно должно гореть зеленым цветом для поступления данных в АТАС. Поздравляем! Теперь вы готовы переходить к следующему этапу «Обзор главного окна». Встретимся там!